всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале go play Games. с вами я софия мы продолжаем визаж я решила его за вс... сегодня добить таки то есть это у меня получается уже четвертая, наверное серия подряд короче я <п Forever> не в самом безопасном месте как у нас выяснилось а я вооружилась телефоном чтобы в принципе понимать что происходит так в смысле ура где вообще мой лом а! так нам, знаете, куда надо? Нам, оказывается, надо вот сюда, с ломом. Вот. Давайте, поползли. Там же это самое, там окно. За окном этот самый... Как он там? Компас. Компас же. А у нас лом. Ломом можно открыть окно. А? А? Ну, как бы. Это должно так работать. Там кто-то упал? Или там кто-то падает? Это, или это листья такие падают? Так, замечательно. Продолжай, открывая окошко. Берем. Так, это у нас... у нас... А почему это в динамических предметах находится, я не пойму. Чего он мне целый слот занимает? Я на такое не подписывалась. Не надо мне тут это... Так, что у нас? это то не туда, вниз, вниз, вниз, вниз, давай вниз. Так, что у нас тут? Так, так, так, так, так. Ломно на... примите такая пп п, п т, т, т створку, компас Вернитесь вниз, идите вперед и заберите кувалду из кладовки. Это что? А, идите вперед, заберите кувалду из кладовки. Это вот здесь вот нет где блин кладовка а вот, вот она да да да детка что начинается то да так что у нас вообще есть у нас есть зажигалки зажигалки это хорошо так мы берем лом бросаем берем кувалду все забрали кувалду переходим да что за херня-то, а? Зажги, пожалуйста, тут это Можно? Спасибо Так, мне сейчас орать нельзя? Мне слегка нельзя орать, потому что у нас тут уже это... Поздно А в смысле дверь не открывается? Подождите Заберите кувалду Я не понимаю Что ж... Да, ё Нихера не работает исправно! Нихера хера исправно не работает! И ты будешь стоять просто смотреть, как эта лампочка Твою мать! Подождите! По подождите! Мне нужно таблетки взять! Мать, мать, мать, мать! Мне нельзя орать! Мне нельзя орать! Мне нельзя орать! У нас поздно! У меня в руках хувал, да? Я убью! Я ничего не вижу! Таблетки. А вот и глаз. Рука! У меня кувалда! А, мне понадобятся обе руки. В смысле? В смысле, мать вашу, где я вообще? У а? ребят? Теперь-то я могу выйти? Да ебаный в рот. Да вы достали. Да сколько можно? Выпустите меня отсюда. Так, мне нужны две руки. Мне одну зажигалку придется выкинуть. Да, блин, да что ж происходит? У меня двери не открываются. Закройся, пожалуйста. Я тебя прошу. И ты. Да? Прекрати ты. Так, мне нужно выпить таблетки опять. Да? Прекрати, пожалуйста. Таблетки пей, давай. Да? Все. Так, теперь надо их выкинуть. Приготова драться, мать вашу! Выпасите меня отсюда! Я застряла. Чё? Это морда меня бесит уже. Бесит, не могу я на неё смотреть. знаю короче все закончили игру а! все я отдохнула наконец-таки благодаря тому что видео начали выходить через день мне стало гораздо легче у меня освободилось побольше времени и я наконец-таки смогла отдохнуть вот так что теперь у меня куча сил а у меня есть телефон, который будет мне подсказывать, что, куда, зачем, почему и для чего. Я не помню абсолютно, где я остановился. помню, что я где-то застряла. Где-то здесь я застряла. Что-то мне тут надо было. А, я не могла отсюда выйти, точно. У меня не получалось отсюда выйти. Вот ты, падла. Вот, наконец-таки я смогла выйти. Так, у меня есть в руках куалда. Может, что-то еще я смогу взять? Мне вот эту херню надо брать с собой или нет? Я, по-моему, без нее могу теперь. Так, я не помню, как управлять. Так, у меня есть, есть еще зажигалка. Зажигалка, по идее, да, я могу взять в руку. И вот ходить с ней. Так, тут есть еще какой-то... А, мы разбиваем зеркала. По идее, мы сюда забирались. Мы тут ä, брали компас как раз-таки. А, из кладовки. Да, вот, мы прошли туда, забрали а, кувалду. Так, лом выбросит Так, следуйте вправо по узким каким-то... Подождите, а где кладовка была? А, вот она, кладовка была. Забрали. Следуйте вправо а, -да -да -да -да -да -да. вправо по узким коридорам. По каким узким по... А, по вот этим, наверное, да? Подожди, это налево. А мне вправо надо. Да? Да блядь. Вам понадобятся руки, чтобы воспользоваться. Я хочу для начала открыть шкаф. Можно? Опачки! Так, сейчас, подожди, подожди. Как, как тебя... Вот это, по-моему, вот так вот. Вот! Зашли. Так, ладно. Отдай кувалду. А. Отдай переместить. Это. А! Что-то в глаз попало. Так, вот так вот. Все. Все, все. Это мы поползли внутри стены. Вылезаем. Хорошо. Так, зажигалка, ну у меня, в принципе, есть зажигалки. Да, у меня их аж целых три штуки. И таблетки даже есть. Куча всякого говна есть. Ну погнали. Так, ну, я думаю, тут сейчас мне уже подсказка особо не нужна. То есть мы. <связывая> Куда мы попали? <связывая> что происходит? Раз пятый чувак. Здравствуйте. Прич... А, я могу еще что-то. Зачем? З зачем я сейчас подобрала крест? А, подожди, брось, брось а, как, как бросать? Уронить, все Вот тут вот дырка есть какая-то Все, полезли туда Ага И сейчас нам предлагают, типа, взять зажигалку Давайте берем зажигалку Так, мы в какой-то пещере Любопытненько и вот, вот сейчас вот внезапно Зашли в комнату, увидели распятого чувака И попали в пещеру Так да, вылезаем. Надеюсь, нас тут никто не сожрет. Так, тут есть эта лестница. Да, лестница и есть... Подожди. Это мы с другой стороны... а Это мы сбоку вообще, да? Да. С... Подожди, еще можно убрать? Блин, подождите. А, мы не можем сейчас пока подобрать. Это, наверное, потому что... Подожди. Сейчас мы убираем зажигалку. У нас одна рука освобождается. Мы берем крест. Не знаю зачем, но мы его, короче говоря, взяли и пере... Ой, блин. Да как же тебя? Все, все, все. Стул. Вспоминаем потихонечку. Не знаю. Это, кстати, единственный крест, которым мы можем зачем-то взять. Зачем? Не знаю. Не понимаю. Ладно. Пошли тогда дальше. Пока оставим это так, может быть, там потом станет ясно, для чего он нам нужен был. Потому что мы можем его потрогать. А? Это, конечно, прекрасно. Но для чего? Так, мы выше забрались. Получается, мы пробрались по лесенке. Я думаю, тут... Блин, а давайте, да, вот мы все таки возьмем. Тут вообще происходит, мать вашу. Так. Это что? А, тут нам нужна ручка. Не хватает ру рука. Рукоят... У нас нету. Хорошо. Давайте еще прогуляемся. Она либо где-то на полу, либо где-то ее нужно достать. а, -а, -а! Все! Они предлагают сюда положить крест и по нему пройти. Ничего себе! Ребята! Все. Ну, задумка ясна. Хорошо. Нужно взять, притащить тут крест. Или вот это вот я могу взять. Я это могу взять? Нет. Вода льется какая-то. Ну, короче, все ясно. Или подожди, или два креста надо принести, потому что тут а отверстие все еще это. Так. М -м -м. Сейчас секунду. Убираем зажигалку. Берем крест. А я смогу его пронести вообще? Это как бы... Эть... Ну, вроде да. Но тут еще, смотрите, тут еще достаточно широко. То есть мы крест проносим тут. И высоко, и широко. <таскивается> Протаскивается. Коридор... Коридорчик так и позволяет. Позволяет это сделать. Ладно. То есть мы протаскиваем его сюда. Заходим теперь вот в эту вот дверцу. Да, получается, правильно? Вот да. Ничего себе, вот этот поворот, конечно. Ну, мы смогли. Так. Да, ну наконец-то. Не, ну вы серьезно, вы мне прям готовность номер один получено достижение? Саюсем пошел, мать вашу. Все, смерть всем. Давай, сжигай. Просто другались. Теперь он застрял. Подождите, поверни дверь. Ладно, Мне ударить надо? Нет Я просто застрял Чисто застрял Я могу идти? Подожди В смысле? Я опять застрял? Эй Эй Эй Я не знаю, ты наверное слышишь Как я нажимаю на кнопки? Вообще не должен. Ну, наверное, слышишь. Но какого-то хрена... Вс. мы опять застряли. Ну, начало было, как бы, да. Мне было хорошим. Так, может, мне реально что-то надо пробить? Он застрял. Ты пойдешь куда-нибудь, пожалуй? Ладно. Это что сейчас было? Да выпустите меня отсюда, пожалуйста! Так. Сохранить я не могу. Будем загружать. Ч, последний слот? Да, идите вы! Помогите! Я застряли опять. Да Что такое происходит? Так каждый раз достало ужас. Сейчас будут перезагружаться. Да. А что значит приостановить игру? Возобновить приостановить. Да ёпта, я поняла, для чего это. Ух ты, через столько лет мы наконец-таки разобрались с этой грёбаной игрой. Так, сейчас сколько времени? Да, блин. Эх, сюда, да. Ладно, опять за последнее сохранение пытаемся выбраться. Так, ну вроде вот, мы снова сюда пришли. Я думаю, что-то на этом должно быть опять. Ну давайте послушаем еще раз вот эту вот музыку. Если опять будет глюк, короче, в жопу это все дело. так смотрят на это. поф. Твою ж мать. Да, опять глюк. Либо глюк, либо я должна что-то раздолбить. Да? Так. Ладно, давайте пробовать. Следуйте вправо по узким коридорам. То есть это не в шкаф. Блин, вправо туда, что ли? Это лево. Право. Право? Нет. Это не то право. Так, и этот не, не то право. Подождите. Не совсем въезжаю. По узким коридорчикам. Вот это открыть можно? А, там ничего нету. Закройтесь. Ты страшный. Так. Мы можем тут свечку, кстати, поставить. Ну-ка, подожди. Чтобы это не психовать особо сильно. А, давайте вот тут вот поставим сейчас свечку. Так, блин. Стань, пожалуйста. Да. Так, берем. Ой, чешется. Так, поджигаем. Все. Приходи в себя, давай. Мы еще сейчас таблеток хряпнем. Хряпнем, говорю, таблеток. Опачки. Все, плехчало, плехчало, Все. Берем. По каким-то узким коридорам. Мы забрали кувалду. Открой, пожалуйста. А Ох, еб твою мать! Субка напугала. Я уже приготовила, сейчас скример, думаю, будет. Блин, голая женщина, ну охренеть! Так, давайте вот это зеркало разобью А, уже разбито. Я тут уже, видимо, по полной, да, везде оторвалась? А это чё? А это куда? Которым можно это открыть. Так. А, идите вперед, заберите кувалды с кладовки. Лом выпустите. Следуйте вправо по узким... Блин! Следуйте вправо по узким коридорам. Зашипись! Куда? Вправо по узким коридорам Туда? Вот Сука Нет, я включу, блядь Вот эта вот часть какая-то страшная Вот прям реально, она меня прям аж в под бросает Так Ой. Я не понимаю Вправо по узким коридорам Сюда или туда мне идти Поднимитесь вверх по лестнице было там, да? Первый раз-два что я прям пропотела аж блять. Куда?! Бляха мы Дай, сука Ах, не понимаю, вообще не понимаю куда идти по узким коридорам, по лестнице вверх, и развейте зеркало Воспользуйтесь им, чтобы попасть в детскую площадку, блять, какую-то Справа по узким коридорам По каким, блять? Тут их, этих коридоров, это, это игра один сплошной коридор! Алло! Один сплошной коридор, мать его! Куда идти? что делать, блин? Там мне два... дали ствол и, и... и забаговали все нахрен. Ничего не работает. Как так-то? Где я? А, я в шкафу. Так, вот наша кладовая. Право по узким коридорам. Пошли туда. Хорошо. Пойдем сюда. Поднимитесь куда-то, блин, наверх. Еще не понимаю. Нет указаний. Ой, блин. Развлекайся, короче там. Я пошла дальше. Куда-то вверх по лестнице. По какой, мать вашей, лестнице? Сейчас. Так, зажигай. Лестница у нас единственная там. Правильно? Вот, вот здесь где-то. Вот тут вот ваши узкие коридоры. Вот эта гребаная лестница. Вот тут все заколочено. А, -а, а! Вот сюда, наверное, да? Ну-ка. Бей. Вот! Нашли, блин, мать его! Так, что тут без понятия? А, тут мне сказали, типа, возьми этот самый. Он покажет, куда идти. Так, старайся... Да я не в темноте, мне тут светло. Убери, убери эту надпись ни хрена. По сути, по компьюсу мы где-то рядышком прям. Наверное, сюда, да, куда-то? Или куда? Туда? Пойдем. Там вроде ничего такого нету. Ну, вообще прикольно. Мы снова вышли из этого душного дома. Наконец-то улица хотя бы, деревьишки, птички поют. Ворона, правда, каркает это... Господи, ветки какие-то уставшие, прям такие болтаются, будто это. Будто не ветки, а вот чьи-то конечности. У меня вообще фантазия разыгралась. Разошлась фантазия. Так. Тихо пока ничего не происходит. Давайте ускоримся. Так, гидранты. Вроде никто за мной не идет так на лавочке что-нибудь есть ничего нету хорошо идем тут где-то вот тут вот что то есть что это цветочек какой-то да он нам нужен прям да а это именно вот цветочки мы собираем какие-то цветочки собираем хорошо кто тут раскидал цветочки, мы их собираем. Так, куда ты еще нам указывает. Побежали. Ну, тут, конечно, самим допереть, что нужно достать компас и по компасу идти. Не, ну, в принципе, как бы можно до этого додуматься, но мне кажется, до этого сам доходить будешь долго. То есть ты сначала будешь тут ходить, втыкать, что происходит, потом ты вспомнишь о том, что у тебя целое место занимает компас, блин тоже вот цветочек, да? Целый слот занимает гребаный компас. Ты попробуешь э, им воспользоваться. Сначала не поймешь, что, что вообще происходит. Может, потом поймешь, потом пойдешь. Потом, может быть, пройдешь игру. А мы можем так... А, тут просто по дорожке идти. Так, тоже забираем. Че еще? Еще! Еще идем, ну ладно. Все правильно, да, туда. Так, ну. Мы, получается, на каком-то кладбище сейчас еще тусуемся идем. Тихо, спокойно, никто не мешает. Так, идем. Провод. Еще цветочек. Еще будут? Да, еще. А сколько их надо собрать-то вообще, в общем? Господи, мне показалось, что тут, тут стоит. Я уже приготовилась орать! Подожди, в смысле? Назад? Вот тут вот? Я что-то пропустила? А, туда надо прям пройти? Это что, откопать? Ну, готовьтесь, ребят, сейчас что-то будет! Палец раскапывать какую-то могилу. что он странно ее копает, честно говоря. Так, мы нашли какую-то коробочку. А у нас то есть? А, игрушечную ракету? А, это раки. А -а, -а. а, а это именно вот так вот смотреть, да? Все поняла. Я подумала, что это какая-то вот что-то вот какая-то штука. Открывашка какая-то или что-то типа того. Так, пошли дальше. Так, еще куда-то туда показывает. Ну, Пойдем. Раз показывает, значит, надо идти. Наверное, куда-то ее вставить надо. Ракету или что, или что с ней делать Так, сейчас сейчас будем разбираться Значит, такая По ощущениям такая холодная осень Такая погода прям Фу-фу-фу-фу-фу Прям влажная-влажная Мерзкая такая фу-фу-фу Ты правильно? Сюда пришла? Так, ну вроде да Так, еще один цветочек вижу Так Сейчас что-то будет. Звуки борьбы. <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> как многогранные оказываются звуки борьбы. Так, компас начинает сходить с ума потихонечку, да? Все, он отрубился, он больше нам не нужен. Давайте ускоримся бежим а я не поняла это вот прям вниз по лестнице это мы в ад спускаемся что ли ну вроде приближается по крайней мере вот этот вот квадрат все вот бля опять дверь сейчас вернемся обратно да ой в эту дверь долбилась вот эта вот наша да так окей это мы сделали Теперь сейчас буду разбираться куда дальше а вот может даже сохранить игру давайте мы сохраним игру Да, принять так цветки так так так так так короче нам в кладовку а, надо только теперь вспомнить где это сейчас Так, кладовка. Где-то здесь. Вот кладовка. Мне сказали правее кладовки. Это сюда? Нет, не сюда. Где-то... Блин. Где-то возле кладовки. Это не то. А, вот. Вот сюда нам. Так, э спустя знакомую дыру в полу, идите в гостиную, используйте дверь у зеркала слева. Опа, приветики. Так, ну ладно, пошли это самое в гостиную. Тут мы были, там тетка стоит. Которая просит вернуть ее ребенка, правильно? Где я? А, вот. Я, я, я кажется, в гостиной как раз-таки, да? Сюда мне? А тут эту загадку нужно разгадать. Мы уже раз разгадывали или нет? Так. Так. А... В гостиную. Блин. А это не гостиная? Гостиную, гостиная Что ты тут орёшь? Безумная женщина Так э Это. это Дай то в жопу! Ну ай, ну началось! Ну, началось. Чуть-чуть всего лишь мозг начал просвечивать, тут же напали. Эх! Это я просто еще пытаюсь сообразить, куда идти там. Идите в гостиную. Используйте дверь у зеркала слева. В гостиной. А, в гостиную. Ну, давайте последнее автосохранение, ну-ка. А, я вообще не понимаю, куда идти, что делать? Я не знаю, эта уже такая вот... Я половину забыла, куда идти? Как вообще понять, что где находится? Я пытаюсь, я правда пытаюсь. Вы не подумайте, что я там как это, филон, еще что-нибудь. Мне уже просто хочется пройти эту игру. Сообразить, как это все дело. Твою же мать. Твою ж мать. Так. А Сейчас. А, по-моему, тут пробки выбило, да? А, нет. А вот теперь выбила. Ну, пойдемте включать. Там что-то случилось. А что случилось? А, тебя заглючило? Проходите мимо, пожалуйста. Я пошла. Да! Да блин! Я не знаю, это надо быть, наверное, фанатом этой игры, чтобы вот прям вот сидеть, задрачивать вот так вот. Ну что... Что-то у меня она отбивает вот вот этими вот смертями постоянными непониманием того, что нужно делать дальше, а отбивает всякое желание играть в нее, потому что она очень нелогично видео. То есть она такая типа сначала вот тебе э, штучку, делай с этой штучкой, что хочешь. Так, мне сюда надо, да. Идем сюда. Сейчас выбьет пробки, да? Выбивай, давай пробки. Выбивай, выбивай, ну, ага, все, врубили все обратно, уходим. Так, нам единственное нужно, вот, а... по подальше. Где-то здесь. Вот. Вон туда. Вот. Да? Э? Ну? И в гостиной? Используйте дверь у зеркала. То есть нам не в зеркало, а дверь у зеркала. Uh, в гостиную идем то есть это мы сейчас внутри зеркала получается мы выходим как раз в гостиную дверью зеркала вот это вот Always on drugs it alcohol. the Ну, вы видели, что эта чертница Тарашенька вчера выкинула? да какое дыхание! Уберите дыхание, я вас прошу! Из-за этого перевода нету. Уже какое-то дыхание идет. Теперь смех, отлично. Ты шутишь, что ли? Что эта старая корга тебе себе позволяет? Опять же, тихани, да иди ты в жопу. О, надо же, боже, желает поспать. Между прочим, это тупую шутка про то, как старуха разгуливает в уже что-то там. А у меня для вас есть кое-что новенькое. Типа усталая, наверное, шутка. Мы с тобой навек повязаны, если ты не забыла. Если бы ты узнал что-то новенькое, я узнал бы это вместе с тобой. Да блин! Какой нахрен дыхание? Давай норм... Дай перевод. Ой, да хватит уже тебе скули. давай лучше послушаем новости. Я слышала? Приготовьтесь, потому что это грандиозные новости. Я слышала, что старуха лоднокровно прикончила своего муженька. <гас> и это еще не все Я слышал, что она возила в его грудь Семь ножей И он сидит сейчас мертвый В своем кабинете Это насколько же надо быть чокнутой Неразборчивая речь и Опять дыхание Блин, меня эти глюки уже достали. Честно говоря, ну... Вот это сейчас было ржачно, да. Э это клевая тема. Это мне понравилось. То есть, э сейчас был намек на то, что нужно пройти в кабинет, да? Я правильно понимаю? То есть, мне наверх надо забраться. То есть, наш кабинет наверху. П хорошему. Мне кажется, ли кто-то еще где-то болтает. У меня же ведь не глюки. Мне кажется, что-то... Подожди, а это что? А, таблетки. Таблетки. Хорошо, таблетки нам понадобятся. Я слышу что-то. А, зеркало. Приветики. Так. Сейчас, секунду. А, в кабинете, в кабинете. Вот этот кабинет, да? Так, зеркало можно разбить. Так, подождите. Давайте мы вот эту вот херню выкинем. Бросить. А вот и он. Да. Это что мы взяли? инфузионный пакет. Не работает свет. Ну-ка. А Сейчас осмотрим просто. Он сохранит стеркло. Замечательно, он мне не нужен. Больше он мне не нужен. Ну-ка. Сейчас... Чуть-чуть мы его потестим, посмотрим, что тут. Радио. Кто-то еще. Это нормально, так. 7 ножевых ударов. Это... Это вам не шутки. Ты что, до сих пор не открывается? Ой, обидно. Обидно. Так, и а куда дальше? Так, ну-ка. Ну, ладно, пошли сами как-нибудь попробуем. Допереть. Тут еще дохрена всяких зеркал, которые мы не разбили, да? Получается вот, вот тут вот ванное зеркало. Ну-ка, так, убираем. Ну давайте посмотрим просто хотя бы развед разведуем, что здесь. Так, это мы. Часы! Трое часов! Ага! Так, берем, значит, зажигалку. О! Кстати. Кассета. Кассета. Так, зажигалка у нас почему-то не загорается. Не поняла сейчас. Так, ладно, пойдем. Тут картина висит ближе всего. Пошли туда. Э -э а, -а, а, сюда. Нет? Ну-ка, сюда. Или мне снова нужен компас-мотеор? Так, а куда идти? Так. Это мне нужна правильно какая-то последовательность? Или как, как? Как это вообще разгадывается? Вообще не знаю. Ладно. Что еще? Вот тут вот у нас а, есть зеркальце. Мы его разбивали? Да, разбивали, смотри-ка. А тут что? А мы тут ходили, по-моему, да? Прям вот конкретно... Даже какую-то загадку, по-моему, решали. Нет, да, нет никаких причин туда возвращаться, точно. Мы там были. Получается, там все окей. Окей. Боюсь, мать. Ну-ка, выйди, ну иди в жопу! Нет, нет, нет, нет, нет! Ладно, сейчас будем разбираться тогда. А, разбейте... Так. Оживший... Так, на втором этаже... Так, так, так, так. Какую-то записку со стула. На втором этаже разбейте зеркало слева. В конце коридора бейте кувалдой по полу, чтобы... Спасти чего? Сейчас я чуть -чуть, чуть чуть почитаю и это. Не, походу, наверное, мы все правильно сделали. Надо было только попу убить. На втором этаже, да, вот разбейте зеркало слева. И бейте попу. Так, думаю, что тут были, подождите. Написано слева, мы же ведь... С... А, это мы направо пошли. Слева, вон туда. Подождите, нет, это направо. Так, мы забрались на втором этаж. Направо туда, разбейте зеркало слева. Окей. В конце коридора. Вот он. Мы его уже бабахали, мы, да... мы там были, даже разгадывали закатку. И у нас даже есть, сука, рукоятка, мать его. надо таблет наверное, принять, да? Сейчас. О, так. Все, убираем. А, а как как как попасть? Да подождите. Вы. Во, вот я говорю, забыл забыл как это все управляется. Вот. Мы, по-моему, через так, да? Через э, вот это вот мож, можем попасть обратно. Так. Мы здесь. Вот какие-то странные фотографии. По-моему, через так, да, мы можем попасть обратно вниз. Да? Или мы где? А, мы все так же на втором этаже. Замечательно. Подождите. Подож... Я, я запутала. Все, я заблудилась. Так. Я преодолею найти игру, сейчас я буду вспоминать. Все. все, короче, это мне нужно гаражу. Гараж, по-моему, у нас там. Вот, вот вот вот вот вот Зеркало возле гаража. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот. Так, мы попадаем. В подвал как раз таки да, да, да, да, да Кажется, да Мы попадаем в подвал Нам, короче, нужно вот опять обратно в этот вот шкафчик Получается В этом шкафу У меня же, блин, теперь есть, руко... У меня же есть рукоять Я просто забыл, как, как этим пользоваться К сожалению Я вроде шифтую Он вроде даже бежит Даже старается, даже бежит В общем Сейчас мы воспользуемся этой рукояткой, и что-то там надо будет дальше сделать. Чтобы бежать перестал. Вот. Сейчас мы быстренько с вами. Сейчас все будет. Сейчас мы все сделаем. Тогда. Так, да. так берем свечку на всякий случай. Ну как? Так, идем сюда. Все как положено. Так, так, так, так, так, так, так. А, Промахнулась. Вот сюда. Вот оно. Да. Вот, вот, вот, вот, вот. Все, проходим. Продвигаемся. Давай, давай, давай, давай. Вылезай. Вот. Сложно с этими зеркалами, со, со, со всем вот этим, вот пипец. Так, э, бро бросаем. все, поползли. Вот так вот, блин. Забыла, как пользоваться. Хорошо, пошли. Ну, когда мы нашли дробаш, это, конечно, было классно, весело. Но вот это пух. Такое себе. Так, полезли наверх. А, стоп! Полезли наверх. Так, выключаем. Убираем. И берем крест. Тащим. Где он тут? Вот. Так, что тут делать? Мы уже, мы уже знаем. Мы уже помним. Мы уже поняли. Пробираемся дальше. Ой, на, обрезано-нарезано. Это видео будет прям. А, подожди, нахрена мой крест, бля. Э, ладно, поставим крест, не будем его трогать. Так, вот. А, он даже сам покрутит. Смотрите, какой самостоятельный. Какой молодец. Так, отлично, поднимаем крест. Я тогда в соседнюю комнату заходить не буду, потому что, блин, он там зависает. Мы, получается, отсюда вышли. Сюда как бы он предлагает зайти, но... Опа. Ключ. В виде ножа. Вы нашли окровавленный нож. Спасибо. А, прекрасно. Зачем он мне нужен? Может, я смогу ответить теперь этой сучке? Тоже воткну в нее нож. Ну-ка. Так. Так, до кладовки откройте шкаф. Нож в коридоре напротив Раз распятия есть дыра. Прыгайте. А, -а, а. То есть мы можем зайти туда? Запрыгнуть в дыру. Да? Ага, можем воспользоваться тем же лазом, мне было написано. И двигаться в другую сторону. Ползли. Можно, в принципе, было даже зажигалку, наверное, заменить. Ну, как бы, хрен бы с ним. Так. А, так, вас под тем же лазом в с... стене и покиньте это место. Двигайтесь в уборную спрыгните в дырку. В гостиную воспользуйтесь в зеркало и пройдите через кухню. В то отдыха с телевизором вы слышите звонок. Впрочем, вы могли слышать его и раньше. Так, окей. Выходим. Так. А, вот сюда. Вс. Так. Поднявшись из прихожей на второй этаж. Право от ванной. И сверните влево. Трупа, примените на него нож. а, -а, -а! Так. Подождите, мы можем... Блин. А, типа, смотрите, заберите пакет для переливания. Это то, что вот мы у трупа забрали. А, у трупа и примените на него нож. Так, ну это мы уже сделали. Вот пакет для переливания. Изучить. А, повернуть меньше, меньше, сохранить. А, а как я применю нож? Не поняла, подожди, подожди, подожди, смотри. Приостанавливаем игру, смотри. А, разбейте зеркало, чтобы попасть в помещение с трупом и ножами. Заберите пакет для переливания у трупа и примите на него нож. На труп или на пакет. Ну, если на пакет нельзя, значит, наверное, на труп получается, да? А сколько там ножей было у мужа, в груди торчало? Заберите маленький ключ, откройте одну дверцу, а за ней другую. Слушайся. Заберите маленький ключ, откройте одну дверцу, а за ней другую ключом. Ш -ш -ш. Внутри шкатулки есть аудиокассета. Ладно, пойдемте на второй этаж. Да. Да, на второй этаж. А, не, не через тут. Тут, по-моему, да, не, нельзя так. Кажется, через там. Вот тут. Так, это не то. Так. Уйдите, пожалуйста, я это. Я наверх. До свидания. Так, э, в кабинет. Кабинет, в кабинет, в кабинет. В кабинет. В кабинет. Э, через тут мы проходили. Скажи, брат, нож в тебя надо вставить. Одного ножа нет на месте. Да, вот шесть ножей. Вот. Ну, прости, брат. Ты будешь прям так вот пристально смотреть, как ты втыкаешь в него нож. Да? Звуки Фред. <свист> Ой, внезапно ключик нашелся. Это типа он разжал руку, да? У него из руки выпал ключ. Хорошо. А, на нашли маленький ключик как раз-таки. I love you. О, спасибо. Теперь какую-то маленькую дверь открыть, господи. Это оно? А кто пта! О, -о, о Это шкаф сюрпризом? Это вот, вот, вот этим вот ключом, да? Заходим. А. Облачко. Кассета. Хорошо. А тут что? Еще как? Куча хрени для перева. Для перелива... У меня есть еще тоже. Хотите, надо? Вы не можете использовать это здесь. Окей. Это не открывается. Получается, выходит. У меня кувалда есть, слышь, брат? А -а -а -а. Так. Заблокировано. А дверь закрыть, если? Пока. Что, он ушел? Я не вижу. Я пытаюсь щелочку посмотреть. Вроде ушел. Где ты патла? Где ты? Ну, окей. Я так понимаю, все выходим. Хорошо. Ну, по крайней мере, смотрите, я начала читать вот эту чушь херню. Мы стали как-то более динамично, что ли, продвигаться. Вперед, да? Сейчас, подождите, я выключу это. Ну, кто Давайте куда-нибудь поставим, что ли. Это задолбала меня радио. Как бы так бы. Сюда поставится? Поставится. Хорошо. Так. Давайте-ка мы вот тут вот встанем. Сейчас я еще почитаю. Так, смотрите. Так, а, заберите маленький ключ. Откройте все двери, когда призрак попадет. Закройте откройте. А, а, покиньте этот мир и найдите в столе рабочего. Да! Мне обратно возвращаться. Найдите в столе рабочего кабинета под картой ключ с молнией. Блин. Это вот прикиньте, вот это вот, все вот самому искать. Это же охренеть можно. Так, я тебя не трогаю, ты меня тоже, все. Так, э -э, кабинет вот тут, кажется, да? Э -э, в столе рабочего стола под картой, да. Ага. Так. Так. В нижнюю давай. Нет. Ничего не, не, не нашлось. Тут. Тут. В смысле? Подождите. Когда призрак, вы закройте, откройте дверь, покиньте так. А, подожди, с молнией. А, мы уже находились. В комнате с идите вправо до двери, которая была заблокирован тумба. Справа есть зеркало. разбить его. Не спалите, почему? Так, я еще сейчас почитаю, потому что тут все как-то перепутано, сумбурно все вот это вот идет. Получается, а, -а, а до этого лучше подняться в спальню и вновь посмотреть через отверстие, чтобы запомнить три картины. Как-то все становится совсем через счёт сложно. Ты нет, ты не откроешь. Так, ну тут мы уже все. Так, я думать, короче. Короче. Нам нужно... Так... Э... О! Ёб твою мать! Чё, кувалду ударю, дура? Сейчас я в обе руки возьму. напугал меня. О, господи, женщина. Так. Заткните, пожалуйста. Нам предлагают а, сюда, куда-то. Ага, вот сюда. Вниз, там нужно применить пакет для переливания. Там мы устанавливали, короче, три картины. Уже. Да. Мы их уже, по идее, с вами установили. Блин, да вы задолбали. А, вот, все вижу. Да. Мы установили три картины. Нам открылась вот эта вот херня. Мы должны установить вот как раз вот пакет. Сюда, оказывается. Вот тут вот как раз тень лежала. А, пакет, пакет. Вот он. Забираем солнышко. Так... И идти в зал трофеев, мне написано. Разбейте зеркало справа. Там и еще кое-что будет. Так, ну вот эту загадку мы, благо, с вами быстренько разгадали. Зал трофеев... Э -э -э, это из гостиной нам надо. Это может через кухню пройти, вот так вот. Конечно, ожившая мебель, это, это было мега. Это было прям мега-мега. Так. А, и поднимаемся наверх. И вот это у нас, по-моему, по зал трофеев, да? А, вот он. Зал трофеев. О, зеркало. Да? Мы его тут не разбивали? Схера себе. Вот это да. Но я думаю, нам уже заканчивать пора. Даже со всеми моими вырезами. Я думаю, как-то времени взять его. Да. шар похоже, внутри него что-то есть. Короче. Вот как-то так. Надо уже заканчивать. Давайте-ка мы выйдем. Вот тут -вот, вот встанем с вами. У нас как раз последнего трофея не хватает. Короче, вот так вот встанем с вами. Все. И приостанавливаем игру. Все, спасибо за то, что были ко мной. За то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо. Всем пока-пока.